Друзья, всем привет! Меня зовут Михаил. Сегодня я вам покажу, как я делал лавочку. Это очередной трансформер. Главной особенностью среди своих родственников это относительно недорогой материал, простота в изготовлении. Она не перевернется, если вы сидите на одном краю, а с другого края кто-то встал. Быстрая трансформация, что позволяет значительно сэкономить место на хранении. Семья у меня большая, и когда за столом собираются все родственники, лично для меня всегда была большой проблемой всех рассадить. Постоянно приходится бегать по всему дому, собирать стулья, таблетки, пуфики и так далее. А иногда даже приходилось брать у соседей. Но, слава богу, для меня эта проблема разрешилась. Я думаю, многие из вас повторят эту конструкцию, если у вас мало места и вы за компактность. Останавливаться на размерах и комментировать свои действия я не буду, так как видео и так получилось достаточно длинным. Здесь все стандартные привычные для нас операции. Это торцевание заготовок фуганок, рейс, сварка, зачистка швов, ну в общем нет ничего сложного. Посмотреть размеры и скачать полный чертеж вы сможете у нас на сайте, ссылка будет в описании к этому видео. Присутствуют элементы лазерной резки, но это не проблема, так как это уже есть практически в каждом городе и стоит недорого. Также можно скачать чертеж, распечатать его на принтере один к одному, приклеить на нужный материал и вырезать болгаркой. Если вам понравился этот видеоролик и для вас была полезная информация, то ставьте класс к этому видео и подписывайтесь на мой канал. 30 на 30 стенка 2 миллиметра и 20 на 20 стенка 2 миллиметра Bye. Вот мой самый главный помощник. Без него тут вся работа становится в прямом смысле этого слова. Он всегда в курсе всего, что тут папка делает и когда очень любознательный малыш. Я буду использовать резьбовые заклепки, но на самом деле это не обязательно. И, конечно же, можно использовать классическое соединение винт и гайка.